Мотоцикл высадился, жду Кирсона. Танк еду. Блин, это Кобраса вижу. Еще один. А, все. Кирсон, сорян. Танк все, еду. Все. Где бы мой велосипед Они Б3 уже занимают. А, ну да, тут все. Встречают. Ребят, э, еду на танке. Буду тут стоять. Встречают уже. Буду стоять Понятно. в арке. Прошу перекрывать, смотреть с гор, где танк танкхантеры. Я не смогу за всем уследить. Держать Б2, пока не подъедет танк. И никуда не рыпаться. Так, отряд из игры сейчас назад сдает и направо уходит в горы. А, там снайпер у них. Причем очень хорошо, так сказать. В дефе снайпер? Ну и с карабином этот, это а с гевелем. Понял, понял. Очень хорошо Отряд из игры назад и в горы. Отходим справа, через рез b Б3. В дороге едет. И... Танк подъезжаю Б2. Б2 слева кто-то обстреливает. Отряд с правой стороны, этот сверху. Отряд сыграй, ну, из... справа на горе встречает. Слева по горе танк на Б2. Танк, давай потихоньку вперед. А, <с>... мы, мы не депаем. Ну не справа, справа на, на горе. Да, да. Они на горе этот, слева слева. заходит руку. на B2. Ребят, по мне сейчас походу работать будут. Фин, давай готовить атаку. Я не уверен. На мост справа зашли. Финн, уходи Фин. далеко, да, направо и единицы. b 2 Б222, по мне танкантер работает. Движок снесли. Нужен ключ. Фин, готовь а атаку, рожалку и... Сейчас, сейчас, сейчас. Я воде. Вот, бы быстро перестрелял меня. У них сейчас слева, на, на горе рожалка должна быть B2. А нет много. Я рожалку подвожу, деревяшку. А, они все едут направо. Спасибо, кто... Рожалку далеко Что? справа. Ребят, проезжаю в сторону... Угу. Один нагород. Танкхантер, танкхантер. Наверху один. Хантер вверх. Короче, надо бросать, по идее, с танком, и надо давить. Финса, своих людей справа вместе толпой Четыре человека. Ините, и я сейчас попадаю, падаю, падаю, падаю все. Меня никто не чинит. Танк Поджар. не работает. Вижу их. Вс, забейте на танк. Давайте. Стыло попри... захожу к ним. Справа два пеха. Да, Три. да, да, вот я за ними бегу. Есть один минут. Под, под, под, подрубайся к обороне Б2. Б2 иначе а. упадет. Блин, нихрена они просто расстрелились. Там рожалки есть. Ф11. Угу. Немцы вчера тоже 3-0 проиграли. Так, оставить панику. Ну, пока-пока смотрим. Пока играем, все спокойно. Они все видят. Они стрим смотрят, как бы и видят откуда мы бежим. Выпать, ну, почему не может непонятно. Они внизу сейчас все. Они поехали уже на, на О1. Да. На О1? Берите Мотоцикл Ой. проехал с двумя пехами на б 1 Убиваю, они все по горам. Да, они в стрим палят. Наш? Да, они в стрим палят. У кого-то за спиной враг. Кто? Хидра, я не знаю, кто это. Джунка, я не знаю, у кого-то за спиной враг. Образ ДЕВ. Первая точка. b Б210. Это Да. Они по стриму этот все видят. Ребят, у кого какой стрим? Да ни у кого это. У лейца, мере, у а он видит наш этот, что ли? Да. Ну, он уже все видит, он летает. он летает. Ай, блядь. А как они будут. А, ну да. Еще там никакого... Очень много летит на Б2 средства. Б2 отбираем. Пулемет уже... уже справа от Б2. Сейчас. С... Давайте, не расслабляемся. Время еще много. Занять оборону на Б2. Нет, для чего не нужно? А убили. А в лесу справа от точки бегут к вам двое. А, беру МГ-42, сейчас буду в кустах лежать, отстреливать. Справа от Б2 пулемет будет. Скин, Выдели спин. три человека, пусть они на мостоке пролетят на Б2. У меня полностью отряд вот оттуда и вот, если они пройдут, то... Час, Ребят, они... они все по -по, по лесам бегают, я контролю право. Б2 прям, въезд наш, въезд. Б2 ситуация. Плохо. Ребят, все, все на точку. Жалко, не слева от Б2 раз жалко. Продолжает работать судя по всему. От Б2 это моя рожалка продолжает. Жопу мне прикройте, куда-нибудь, если играю. Трин, да, ну, москва, на Б3 ты должен лететь сейчас. Я прохожу на Б3. К вам еще едут, а со стороны правой стороны получается. От стороны Б. я сзади сюда... накидали. Вот они тут то лежат. Тута это где? С правой стороны от B1, это справа получается. С этого холма. Один есть. Просто в голову раздают. А, блять, ну, сука, ну по стриму, ну ебать. Please, everyone, go to to the point там Блять, двое Давайте все давим b2 они перестреливают каким-то образом Пейт, здесь я не угу. знаю как они это делают перестреливают. и и мин нафтакали красавцы наши мины нафтакали да я да, блядь, только не заходите в дом на б1 я там все за, заминировал нахер где мне сесть <сё> в доме вообще нигде вот есть этот а, с, дом с разрушите выше там может там у меня мин нету у тебя может и нету а понятно <с unlikely> твои ты я почему-то не вижу Одно... занимаем оборону <сё�> <сёные> этот -то на б1 так, есть мина одна взорвалась. Тим, появляйся на эстегре, блядь, поздно уже. В камнях этот, занимайте оборону пока. А Оружу ближе никто не может подвести вот эту? У такую. меня рядом она, видишь? Справа штык. Блядь, почему у нас на карте никого? Я не могу запи... А у меня почему-то наоборот. Вроде пинг нормальный. Да, блять, ну блядь. это пиздец, как господи, ну блять, у нас будет атака или нет? Да как, блять, атаку э, проверь? Я на гору пошел, если я оттуда не снимаю, значит... Тримпан. Вы зачем всю Б2 засрали мин? Это Б2 не я. Б1 моя. Ты, пулина. хочешь? Я просто Иду по Один. горам. B1. Вы там шутите, что ли? За на точку. Оббивайте, 2 2 B1. 2 2-2B2. Держите, блять, не Забегите, пожалуйста, всем <р urumbling> А б Они стрим палец. выходит на прифаре стреляет Это приколы какие-то что ли не Я О -о -о -о. не понимаю закидайте гранатами там все внутренний дворик да. Блядь, это урок, вас, да? я, я не понимаю ребят я беру с я следующим респом возьму они, танк они они в четвером слева стоят 4 слова расстрел одном М -м -м -м. Во дворе куча, куча во Тыл дворе, это в гараже бежать И в гараже куча Даю по голову, двоих убил из троих Еще. Ребят, забегайте, просто забегайте Последний шанс Еще с гаража обходит, уже не обходит Закидайте гара гранатами это... гараж и двор 5-0, 5-0, ребят, держитесь на точке Как он перед Опять. Гражи.. Ребят, не забывайте, у нас существует десант. Да а да какой нахер десант? Ну они не. не мы ни разу за бой не использовали десант. Есть шанс, что они тупо забыли. Нам тут добиться бы. Нет. Вы забежать не можете, да? Я понял. Yeah. Yeah. Хорошо, yeah, Смерш. Смерш, отдыхайте. Все. Сколько сколько нас всего тут? А, тут половина смерши, я понял. There's Хорошо. There's Хорошо, давайте... Mm -hmm. а, мы Стакфина идите what... отдыхайте. Стакфина отдыхайте. отдыхайте. Сейчас играет Грей. Мы играли два, и они один. Адамка, Адамка уже вышел, да? да? А, поляки вышли полностью. Значит, будем 8 на 8 играть. Um, привет, джи uh, mm. Сейчас будем mm. uh, делать чтобы раунд um, 3.